Всем привет! Обратил я внимание, что некоторые мои друзья и подписчики пользуются такой интересной оснасткой, как асимметричная петля, она же несимметричная петля. На самом деле снасть очень популярная у многих любителей фидерной ловли и она очень эффективна на реках со средним и сильным течением. Обнаружил, что у меня на канале до сих пор нет видеоролика, как изготовить такую снасть, поэтому сейчас восполню этот пробел. Как и другая обычная фидерная снасть, асимметричная петля делается очень просто, буквально минут за пять. Ну что, приступим. Для изготовления этой оснастки мне потребуется фидерная кормушка. Вот в моем случае это 110 грамм. Также кусок лески около метра и поводок с крючком. Сперва сгибаем леску ровно пополам. И вот здесь вот на изгибе сверху делаем петельку двойным или тройным обычным узлом. Узелок не забываем смачивать, чтобы при затяжке у нас не сгорела леска. В дальнейшем в эту петельку мы будем петля в петлю ставить поводок с крючком. После того, как петелька готова, начинаем крутить леску в разные стороны, чтобы у нас получалась вот такая вот спиралька. И таким образом делаем отвод приблизительно от 5 до 10 сантиметров. Отводик готов, чтобы он не развязывался. Здесь также обычным двойным или тройным узлом опять же, все это дело завязываем. Также не забываем смачивать. Вот такой, друзья, отводик для поводка у нас получился. Теперь берем кормушку и продеваем ее через любой край нашего будущего монтажа. После того, как кормушка одета, Сдвигаем узелок приблизительно на 3-5 сантиметров. Но это в зависимости от хода, который вам нужен. То есть вот таким вот образом. Далее отступаем приблизительно около 30 сантиметров. И здесь делаем опять же двойной или тройной узел. Также не забывайте смачивать и подтягиваем. Вот в итоге что у нас получилось. Затем более короткий хвостик можно смело отрезать. Теперь можно к краю лески привязать карабинчик с вертляшком и крепить его к основной леске. А вот в эту петельку одеваем петля в петлю уже крючок с поводком. Поводки могут быть разной длины, поэтому и делается петля в петлю, чтобы на рыбалке вы смело могли уже без всяких трудностей выбрать поводочек, который вам нужен. Прелесть такой оснастки в том, что даже самая маленькая поклевочка у вас будет передаваться на фидерное удилище. Независимости будет поклевка от берега или к берегу. Также эта снасть очень отлично будет держаться на сильном течении. Толщину основной лески я специально не стал говорить, потому что каждый уже может подобрать под свои условия взлобля самостоятельно. Но не забывайте, что сам поводочек с крючком должен быть тоньше, что при зацепе у вас оторвалась не вся снасть, а только крючок. Ну, а на этом у меня все. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Пишите что-нибудь в комментариях обязательно. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч, до новых видео.